Точно так же, как у Всевышнего Творца есть для нас, людей, физические подарки, то есть точно так же есть и духовные подарки. И те люди, которые достигли, достигнут этих духовных подарков, какое же это огромное счастье! Всевышний Аллах! для нас сделал милостью в году создал благословенные ночи из которых один это ночь бароэт, который будет в субботу после захода солнца данное слово переводится как освобождение от грехов от долгов от обвинений называется баруэт освобождение и сура которая была прочитанная сура Духан Всевышний говорит бисмилляхи рахмани клянусь писанием в которой открыто сказано что халяль что харам открыто дано объяснение но если мы не спасали Коран в эту благословенную ночь, и данный аят, ученые говорят именно про ночь, которая нас ожидает именно буквально завтра после захода солнца. Известно, когда был создан Калям, письменная трость, и когда была создана ляух-махфуз, это доска судеб, это хранимая скрижаль, на которой халям писал всю судьбу всего сущего, то есть всех созданий он писал. И именно в ночь Бараэт этого месяца благословенного Шарбэн, именно из ляух-махфуз, была неспосан Коран в небесную сферу под названием бейт что на русском означает «дом чести». Она находится буквально над карбой священной, это в Мекке. То есть, как мы совершаем обход, прямо на дне есть на небе небесная сфера, куда был неспособен целиком Коран. А оттуда же непосредственно 23 года в течение по частям, по аятам, по сурам уже в сердце, в сердце посланника Аллаха, Мухаммеда, саллиллаху алейхи ассалям. То есть именно в ночь Бараат из доски скрижали на небесную сферу. Это был именно ночь Бараат. А уже непосредственно ночь Кадр, месяц Рамадан, уже из неба к пророку прямо в сердце, это уже ночь Рамадан. Но мы говорим про ночь Дараэт. В извлечении от Ибн Наджа, который передает Али Керрамамлахначаху, да, светит его лицо, Всевышний дворец говорит, Хадис, когда приходит Пятнадцатая ночь, месяца Шарбан, Ночью вставайте. Пророк говорит, вставайте ночью. Каждый год обсуждается тема дополнительных молитв. И каждый год одна и та же тема шир, бедат, шир бидат. То есть предлагает что? Провести ночь с подушкой. Когда пророк говорит вставайте ночью вставайте а днем совершайте пост так как всевышний аллах с момента захода солнца то есть суббота получается солнце как сядет говорит всевышний аллах есть кто спрашивает у меня прощение я его прощу именно в эту ночь обращаться всевышний именно об этом говорит пророк что именно в эту ночь нужно вставать и просить прощения, разве мы говорим, что мы не грешные, надо вставать, и я, говорю прощу. Есть кто, кто просит пропитание, я ему дам. Пропитание это не только еда, мы говорили много, часто это бензин, газ, дрова, семья, имущество, утварь, это все называется пропитание. Вплоть до кислорода, который мы дышим, это пропитание. Аллах говорит, есть кто просит пропитания, я ему дам, а разве мы не хотим пропитания? И также Аллах говорит, есть у кого проблемы, пусть спросит, я дам помощь, разве нет у нас проблем? Поэтому вот именно эта ночь, то есть завтра, после года солнца наступает и у нас есть шанс попросить прощения. А он нас простит по воле своей, есть шанс попросить пропитание, а мы все нуждаемся в пропитании, разве кто есть среди нас, который говорит, я не хочу зарабатывать деньги, мне не нужно ни еда, ни хлеб, и ни дом, и ни машина. Все сейчас передвигаются на средствах передвижения, у всех машина. Не надо что ли? И нет ли, говорит, у кого есть проблемы, у кого нет проблем, у всех, у кого-то на работе, у кого-то за женой, у кого-то с детьми, у кого-то за родителями, у кого-то с компаньоном, с коллегой, у всех есть проблемы. И Аллах говорит, я говорит, помогу именно в ночь 15-го шарбана. Есть особенности у этой ночи, эта ночь неспроста. В Суре Духан есть на это указание, это в Коране есть про эту ночь. Ночь непростая в реальности. Не просто Коран был несполстан, а именно в эту ночь есть очень важные моменты. Пять из них мы вам расскажем. Первое. Как уже мы говорили, доска судеб существует. Лёх махфуз, хранимая скрижаль, на котором написано абсолютно все: Когда мы родимся, когда мы будем есть, пить, спать, работать, жениться. Но я перечислил только хорошие вещи, есть еще у нас в жизни плохие стороны, то есть несчастье, проблемы тоже прописаны. И вот именно в эту ночь распределяются эти дела, то есть наши дела. И действия, связанные с едой, с пропитанием, запись дается Микаилу алейхиссалям, там все прописано. И здесь вы можете сказать, ну, то раз все прописано, тогда мне работать смысла нет. Если завтра решается судьба моя с пропитанием, тогда зачем работать? Но там прописано две моменты, что ты пойдешь на работу, не пойдешь на работу, обретешь счастье, обретешь несчастье, тебя компания встретит хорошо, тебя кинет. Все прописано. И вот эта запись дается ангелам, и алейсалям, но вопрос, а какая из них будет-то? Ведь это же все же нам оставил. По вероубеждению Ахрисуна мы имеем волю. Некоторые мусульмане отрицают волю, они говорят, мы не имеем воли. Тогда зачем существует райят, раз мы не имеем воли? Тогда мы все можем сказать, что от меня Всевышнего. О, Всевышний, зачем мне ад? Ведь ты мне не дал волю, я бы выбрал бы хорошие поступки. У нас выбор есть, поэтому именно завтра у кого есть выбор, желание, будет дуа делать, и говорит, о, Всевышний Аллах, чтобы в записи Микел, алейс были прописаны только благие пропитания мои. Другая запись, связанная с войной, землетрясением, катастрофа, смертью, ураган, который может разрушить дом, гараж, магазин. Вот. За рубежом холодного бизнесмена <свят> пятиэтажное здание, полностью торговый центр в, в, в Турции. За пять минут просто пятиэтажный дом, просто ноль. Бизнес нету. Бизнес закончился. А он только вложился, и бизнес из-за землетрясения исчез. Вот этот список дается ангелу Джабраилу, алейхиссалям. Опять же, повод по отне сказать, о, Всевышний, чтобы в списке Джабраилу, алейхиссалям, у меня были только хорошие моменты в жизни и отношения между людьми а мы все живем с людьми кто у нас живет в лесу один где нет проблем никто как у нас говорят не капает на голову все мы с людьми живем все с людьми работаем вот этот список дается ангелу азраилю алейхиссалям то есть, с кем ты будешь дружить, с кем ты будешь ссориться, какие будут отношения хорошие, налаженные. Это все прописано будет у ангела Азраиль, алейхиссалям. Хорошие и плохие оба написаны, то есть две пути. Это первая особенность данной ночи. Вторая интересная особенность – это превосходство Айбедет, совершенное в эту ночь, поклонение. Передаются изречение от… Матери проверных это Аиша, Рада она говорит: однажды ко мне зашел посланник Аллаха снял с себя одежду, постоял, снова оделся и вышел. Я говорит, вслед за ним, так как меня доли сомнения, что он пошел все-таки к другой жене. Но когда я говорит, увидела, что он зашел в Дахигул-Аркат, это паломники знают, это кладбище находится в Медине. Прямо слева мечети. Это кладбище. Он, говорит, туда зашел, и я, говорит, следил, я говорю, думаю, Аллах Акбар И, говорит, сделал дура для мусульман, для верующих и для шахидов. И я, говорит, от своего действия, я говорю, постыдился. Я, говорит, за цель целью, говорит, бегаю, а он за какой целью бегает. У него, говорит, в мыслях ахират, а у меня, говорит, дунья. И говорит, вернулся домой. И когда он вернулся, увидев, как я дышу, спросил причину, я объяснил, и на что он ответил, «Ты боишься, что Посланник Аллаха совершит несправедливость к тебе?» И тогда он, он говорит, продолжил, «Разрешишь мне сегодня молиться?» На что говорит, я сказала, «Пусть мать моя и отец будет жертвой на твоем пути». «Да», — сказал говорит, я. Затем он начал совершать намаз, и в вот одно время он очень долго находился в состоянии земного поклона, что я говорит, подумал, неужели ушел? Протянул руку, говорит, до ноги, и она говорит, зашевелилась, я говорит, радость, говорит, радость прошла, говорит, живой, говорит, живой. Вот он, говорит, я, говорит объяснил я, говорит, свое состояние, говорит, его, что я переживал, и на что он сказал, все, что говорит, ты видела, научись, и научи других. И вот Аиша, супруга нашего пророка, говорит, что он дура делал, в да. Какой дура? О, Аллах. Я прибегаю к твоему прощению от твоего наказания. Я прибегаю от твоего наказания к твоему прощению. Я прибегаю от твоего гнева к твоему довольству, и я прибегаю от тебя к тебе. От тебя к тебе. Он хозяин наказания, он хозяин и прощения и подарков. Один хозяин. Один хозяин ада, один хозяин рая. От кого мы будем бояться от него? У кого будем просить прощения у него? У кого будем просить помощи? Опять же, у него. Он нас может и наказать. Но он и может нас спросить, поэтому Драк что говорит? Я прибегаю к тебе от тебя. Это третья особенность. Вторая особенность. Третья особенность. Говорится, что в Аллах в эту ночь прощает людей в количестве шерсти, волос, овес племени Бени Кальп. В истории говорится, что у этого племени очень было много животных. Количество никто не знает, очень было много, поэтому в хадисе говорится четвертая особенность уже про прощение, где Посланник Аллаха говорит: ко мне пришел ангел Джабрель алейхиссалям и сказал: вот ночь, это ночь, пятнадцатая ночь Шарбана, это бараэт». и вот эту ночь Аллах прощает в количестве шерсти волос племени Беникальп, столько людей, сколько вот у этих животных, сколько вот штук, столько людей говорит, прощает и освобождает от ада, но, есть но, Аллах не прощает идолопоклонников, не прощает тех, которые портят отношения между родственниками и не прощает тех, которые не слушают родителей, которые вызывает гнев у родителей, которые совершают плохие поступки в адрес родителей. Некоторые говорят, «А, они же не верующие. Пророк не говорит, что надо подчиняться верующим родителям. Пророк говорит, хорошо относитесь к родителям, говорит, он же не говорит, только верующим родителям. Он говорит, к родителям говорит, хорошо относиться. И Аллах не прощает того, кто связан с спиртными напитками. Всех остальных Аллах говорит, прощает, количество огромное. И пятое и последнее свойство, особенность данной ночи, это то, что посланник Аллаха, саллилай ночью, 13 шарбана, два делал ночью и просил у Аллаха возможность совершать заступничество за со нас. Представьте, да, днем человек не спит и ночью не спит. два делает, за кого? За нас. И тогда Аллах принимает его дуа и дает разрешение на одну треть совершить заступничество. Но последний Аллах был настолько милостив к нам, он 14 ночь тоже не спит, вторая уже ночь. Он дуа делает и просит в дуа, чтобы Аллах даровал заступничество для своего уммата. И тогда из трех Всевышний разрешает двум. И он продолжает все равно, потому что все-таки одна треть-то осталась, одна треть. И он именно в пятнадцатую ночь, то есть это будет завтра, опять же, он снова ночью дура делает и просит право на заступничество, и Аллах принимает. И тогда три из трех, то есть сто процентов все, без исключения, входят именно в категорию тех, за кого будет заступаться посланник Аллаха, Мир Ему и благословение. А вопрос, а разве мы не хотим быть из числа этих людей, за кого порог заступаться? Или же у нас есть гарант, что я сам справлюсь? В суде даже не справляется человек без адвоката, не то что в хиямате. Разве человек может сказать, да ладно, я в эту ночь сам это как-нибудь там. Поэтому мы вас призываем, кто хочет дома, кто сильный, мужчина, пусть дома молится, кто говорит, что дома не позволит обстановка, семья, дети, мы вас призываем, приглашаем в субботу на Магрип намаз для совершения молитв вместе и будем два делать, и вместе будем просить джанарад вместе, не только один поле войн, а будем все вместе подняв руки, будем просить у Аллаха, чтобы он нам разрешил быть именно из тех, за заступничество. И три записи у Микайля, чтобы у нас было пропитание, и запись у Джабля, чтобы у нас было исключение которого коснется землетрясение, ураган, смерч, и запись, которая в, в, в руках у ангела Азраиля, связанная с отношением, чтобы у нас были хорошие отношения со всеми.